5 мая 2018 года по всей России прошла массовая акция «Он нам не царь». Происходили массовые задержания, но самый вопиющий случай произошел в Санкт-Петербурге, вот на этом самом месте, на котором я сейчас нахожусь. Жертвой политического абсурда стал Михаил Цыкунов. Молодой человек не принимал участия в акции. В тот день он с друзьями случайно прогуливался по городу и оказался в эпицентре событий. Был задержан и обвинен по статье 318 часть 2 УК РФ применение насилия полицейскому, опасного для его жизни и здоровья. Целый год Михаил находился под стражей, а все доводы адвокатов судом игнорировались. На Михаила оказывали давление, требовали признать вину. Но человек продолжал биться за свою правду. В противном случае Цыкунову грозило лишение свободы на сроком до 10 лет. 26 апреля суд изменил меру пресечения, заменив ее подпиской о невыезде. Ну, первые эмоции... Пока ничего не понятно. Сейчас у меня все мысли только о приговоре, потому что я все равно переживаю, может быть, всякое. Что было самое психологически сложное для тебя в заточении? Наверное, отсутствие контактов с близкими. Очень тяжело, когда нет возможности просто выйти на какую-то большую территорию могу сказать, чтобы не падали духом, то что э, все это временно и э, в любой момент все может измениться есть хотя бы просто мысль там, прогуляться по какой-то улице или что-то вот. такое самое просто сейчас съем двойную шаверму, наверное но расскажите вообще ваши первые эмоции ну, это счастье, это вообще это потрясающе. Просто я не ожидала, что это возможно так, что прямо даже в зале суда прямо сегодня. Это реально чудо. Сегодня произошло в судебном заседании знаковое событие. Было оглашено экспертное заключение, было оглашено, в результате которого оказалось, что э, причин, э, причинение здоровью полицейскому не произошло. В результате мы тут же попросили э, переквалифицировать с 318 часть 2 на 318 часть первую и, соответственно, отменить меру пресечения и отпустить его на подписку о невыезде, что судом было удовлетворено. Следующий этап у нас назначен на 13 часов 16 мая на прения, в результате которых либо э, будет обвинительный, либо оправдательный приговор. В целом, что можете сказать про нашу судебную систему, как адвокат уже с практикой? Оставляет желать лучшего, и э, все-таки хочется более гуманного подхода к заключенным, к обвиняемым Пока еще э, судебная система Российской Федерации Она не закольцована Есть еще Европейский суд по правам человека Таким образом мы можем говорить о том Что в борьбе за свои права и свободы Справедливость восторжествовала В прекрасной России будущего Суды будут честными И не будет никаких абсурдных приговоров Давайте вместе бороться за свои права и свободы